Что такое желание? Желание – это внутри человека такая функция ума, которая говорит, что «дорогой, у тебя сейчас голод, тебе должно хотеться есть». И ум начинает генерировать желание еды. И также вот на любую другую неудовлетворенность. да, Почему люди, которые, допустим, в стрессе или нервничают, они могут много есть, да, заедают там стрессы. Но сладкого есть, и многие поправляются от этого. Кто-то, наоборот, не может есть, но у него что-то другое появляется. То есть, там ногти грызются, да То есть, смысл в чем? В том, что ум, он, его функция состоит в том, чтобы генерировать желание. Это его главная обязанность. Это обязанность ума – генерировать желание. И вот когда у нас есть э, генерировать желание не просто так. Не, это не то, что просто так он придумывает себе что-то. Реальная потребность в генерировании желаний есть. Почему? Потому что э, нам нужен баланс. Мы хотим быть счастливыми, умиротворенными и гармоничными. А для того, чтобы достичь такого состояния, нужно прежде всего, чтобы... Э, желание ну, как бы удовлетворялись, да, избавиться от неудовлетворенности. И задача ума – это найти, находить вот этот баланс, гармонизировать вот эти вещи. И таким образом, когда у нас возникает, возникает какая-то внутренняя удовлетворенность, то есть дисбаланс, ум начинает генерировать желание. Да? И так рождаются привязанности. То есть мы вроде бы чего-то захотели или почувствовали какой-то дисбаланс, ум говорит, ну поиграй в компьютерную игру, отключись, человек начинает играть в компьютерную игру, там есть какие-то вот элементы вознаграждения, да, как там собака Палова, она давала ей какие-то вознаграждения, и она потом повторяла эти действия, потому что так работает процесс дефаминовой системы в сознании. И эти привязанности рождаются как реакции на неудовлетворенность и механистичность человека, собственно, что является признаком